как попали в Германию? В Германии пару раз до этого, и мне как-то понравился Берлин. У вас есть интересная рубрика, называется «Свободные мужчины». Расскажите об этом. Настя, ты, ты вышла замуж за немца. Да. Вот расскажи, какие они немцы, мужья или мужчины. Теория, выйти очень легко, выйти замуж. <свят> Можете вспомнить самое сложное, что было в процессе адаптации на новом месте? В Германии так, что на тебя вообще никто не смотрит, всем плевать, что ты делаешь и как ну, да. ты живешь. Очень многие даже не говорят особо по-немецки, просто живут на анг с английским либо со своим языком. Подписывайтесь на канал Ромы и ставьте ему лайк. Всем привет! Рубрика «Интересные люди в Лиссабоне». И сегодня Настя и Алина приехали из Берлина в наш солнечный Лиссабон. Приветики. Очень солнечный. Приветик. Почему Лиссабон? Вы уже несколько раз приезжали сюда, я вижу в Инстаграме. Почему вам нравится Португалия или Лиссабон? На самый первый раз мы приехали на веб в прошлом году в ноябре. Ну и тогда нас покорил город своей какой-то особенной атмосферой, душевностью и открытостью. Ну и, конечно, погода в ноябре была, по сравнению с Берлином, намного лучше. Ну и как-то оно как-то случилось на один раз, что ты приехал сюда и почувствовал себя как дома. И после этого у нас началась любовь с Лиссуфоном. Это было полгода назад. Да. Но еще возникло... Вторая причина, почему мы сюда чаще приезжаем. Мы э, очень заинтересованы в IT-сфере, которая активно здесь развивается. И поэтому видим Лиссабон как интересную перспективу для наших проектов. А сколько вы живете в Германии? Ну, я пять лет живу, Алина 7. 7. 7. 7 лет. А как попали? Как попали в Германию? Ну, и, ну, я, как говорят, типа по любви. А, ну, у меня просто училась в России в институте, и потом ездила по обмену на семестр в Германию, тоже в Берлин. И там я познакомилась с будущим мужем. Потом я доучилась в Москве, переехала в Германию к нему, поступила туда на учебу и как-то там... Да. То есть ты дальше училась да, в Германии? Да, но я, переехала, я переехала, переехала, сразу поступила, и мы, получается, да. И я получала второй высший тоже в Германию. Да, а я переехала просто по учебе. я отучилась в России, также в университете, и подумала, что хочется попробовать чего-то нового, познать мир, так сказать. И выбрала Германию, потому что изучала немного немецкий язык в России, и, э, в принципе, была в Германии пару раз до этого, и мне как-то понравился Берлин по своей атмосфере, по людям. И я решила, что это прекрасный вариант для учебы, жизни а другие страны какие-то рассматривали тогда? Я тогда рассматривала Австрию, Швейцарию и Швецию. Пути сошлись с Германии, потому что для студентов очень хорошие условия. То есть можно работать 20 часов в неделю во время учебы, что, в принципе, нормально, ты можешь себя обеспечивать. Yeah. Вот. И образование бесплатное в большинстве земель Германии, поэтому как бы... Ну, все да. складывается к тому, что Германия ⁇ это та страна, где ну, можно... Да, получается, если государственный университет, то э, вносится только ежесеместровый платеж, там mm -hmm. 200-300 евро, и в этот платеж использует проездной билет на все виды транспорта в федеральной земле, mm -hmm. Ну, 300 евро это Ну, это мало, да. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. это, естественно, mm -hmm. надо поступить, потому что там большой конкурс на какие-то специальности. То есть надо быть супер умным Не, или... Ну, все очень сильно зависит от специальности. Mm -hmm. Допустим, yeah. если брать какие-то востребованные специальности на рынке, допустим, IT, экономика и так далее, то там, естественно, конкурс очень высокий. Mm -hmm. Если брать там теология, mm -hmm. филология, философия, там, естественно, конкурс ниже или иностранные языки, и туда попасть легче. Но вообще есть преимущество российских дипломов, потому что у нас все равно у многих есть красные дипломы, и да. в принципе хорошие оценки по окончании. Средний балл. средний балл играет хорошую роль, большую роль, и поэтому как бы в принципе очень много русских приезжает в Германию именно по учебе. Да. И, и учиться бесплатно? Да, да, да. Ну, то, что было Просто забавно, невероятно. вот у меня в группе было три места для иностранцев, и все три были русскоязычные. Ну, то есть одна девочка была из Белоруссии, я была из России, и другая была тоже из России. Это команда профессионалов, мы занимаемся веб-сайтами и маркетингом в социальных сетях. У нас очень сильная команда программистов, которая имеет огромнейший опыт в работе с клиентами и с разными проектами, поэтому каждый проект мы можем добавить что-то из своего опыта, чтобы клиент мог полностью сфокусироваться на развитии своей идеи, а технические нюансы мы возьмем на себя. Какой то университет? Но это, получается, Хокшули технику твердшая. Экономики и техники. Да, экономики и техники. Университет экономики и техники. Какая специальность? А, бизнес коммуникайшн. Мы учились на одной специальности, да, мы, по мы познакомились позже. Бизнес коммуникайшн, то на эту специальность можно после какого факультета в Украине, в России поступить. Ну если у тебя закончено высшее образование или закончено, мне кажется, там три, три, три семестра, или. Можно сделать еще штудин коллег в Германии. Тогда ты можешь сразу поступить без какого-либо Ну вот, например, я сделал, ну, я закончил бакалавриат. Ну если вы не высшее образование, ты можешь поступить на любой факультет. но ну, это что это бакалавр, это не мастер. Окей, okay, ну если бакалавриат mm -hmm. уже закончил я могу подать документы и по среднему баллу пройти да. Комплекс, да, да, да. Ты или надо на будет мастера. сдавать какие-то дополнительные? Нет, там нет. В зависимости тоже от специальности. Есть некоторые специальности, особенно связанные с творчеством. Да, там там необходимо сдать какую-то какую работу. Задание. Да, да. А в Германии после двух семестров от учебы в Германии, в России можно или на Украине можно поступить напрямую на бакалавра. А на мастера можно подать на смежную специальность, похожую, как на Украине в России и поступить, соответственно, сразу на мастера. Да, То есть, я не знаю, что в Лиссабоне, например, есть такая возможность, на по-моему. Ну, вот мы этого не знаем, мы но в в этом смысле, конечно, идеальная страна для иммиграции, такой Именно, Но, как когда студент. студент... Потому что, да, мне кажется, класс. это почти единственная страна в Европе, где бесплатное образование для иностранных студентов. Ну, да. Для меня это вообще просто невероятно, потому что Германия очень дорогая страна, очень, как мне кажется, для иммиграции достаточно закрыта. Но, и, и на нет, самом нет, деле, нет. что касается именно студенческой эмиграции, там она очень сильно разная. И Германия, назовем так, не такая уж и дорогая страна. Да? Я бы не сказала. Сколько нужно денег, чтобы жить в Берлине? Сколько стоит Т1? Т1 это one но это все очень сильно зависит от района. Да, mm -hmm. ну, я скажу, что в Лиссабоне ниже 600 евро, наверное, нет смысла это даже искать. Да, да, да ну, скорее это 800 mm -hmm. уже. Mm -hmm. но, это вот в центрально ну, или нет? Это, это вот в Лиссабоне, в регионе маленького Лиссабона, mm -hmm. где к метро можно там как-то mm -hmm. дойти mm -hmm. или. Ну, в Берлине бывает даже подешевле. То есть мы конкретно. Мы сейчас... снимаем дешевле трехкомнатную. Да, мы снимаем <laughs> тоже дешевле трехкомнатную, но это всегда очень зависит. От э, того, кто сдает квартиру, есть государственные учреждения, да. у них обычно дешевле квартиры. Ну то, что вы сказали, что вы снимаете дешевле, этого уже достаточно. Да, конечно. да, ну, и мы снимаем трое форум. В трех Лиссабоне трех. меньше 600, наверное, уже нет ничего. Ну и там просто у нас очень сильно зависит от районов, то что есть такие центральные районы, которые популярны, есть окраины, там, естественно, стоят дешевле. И там, наверное, однокомнатная будет и, и, там, совсем подальше 300-400 евро. Uh -huh. а потом в центре, если это там особенно какое-то там красивое здание, хорошо отремонтировано, то там уже будет 800 и выше, там уже, ну, выше может быть до бесконечности. А сколько зарабатывает, например, официант в ресторане, знаете? Ну, Или... минимальная оплата труда сейчас 8 евро в час. 8.50? 8.50, да. Uh -huh. Сколько это? 40 вот. часов, да? Ну, это, то есть, минималка, да, вроде? Да, 80 это, минималка. Да. да, да. Но это самая минималка для всех. Есть... Ну, ее зарабатывают. А официанты, но, но, мне они... кажется, побольше зарабатывают. Просто в Германии нельзя платить меньше, чем минимальная. Да, да. Ну, вот смотрите, в Португалии тоже есть минимальная зарплата. Угу. Это 550, 585 евро. Угу. И ее зарабатывает четверть рабочего населения. Угу. То есть, реально. Угу. А в Германии получают минимальную зарплату? Да, конечно. Да. конечно. Но в Германии еще очень сильно развита социальная система. и Социальная выплата, допустим, если не работаешь, и многие люди, допустим, которые ленивые не хотят работать, и они думают, в Германии за... есть такие Ну и получается, что они думают, зачем смысл мне идти работать за тысячу да. евро, если да, я те же самые деньги могу... получу. Допустим, получая просто социальное пособие. Да, социальное пособие, в принципе, ты выходишь на те же 1000-1200 евро. Да, потому что тебе и... платят за квартиру, да. за страховку. И ты получаешь на руки еще 200-300 евро для того, чтобы купить продукты, одежду и так далее. Сейчас народ посмотрит и перехочет ехать в Лиссабон, и все поедут в Берлин. Нет, нет, не отговариваю. А мы поедем в Лиссабон. А Нам будет больше места. Досмотрите до конца. Вы организовали женский клуб да. в Берлине. Что да. это такое, расскажите? Ну, получается, что мы сами, так как переехали и сами столкнулись со многими проблемами, интеграции и так далее, то мы в какой-то момент подумали, что, наверное, было бы хорошо сплотиться девочками и сплотить всех девочек, которые точно так же уже переехали или планируют переезжать. И у нас появилась как раз идея, у нас еще одна девочка, Настя, она, к сожалению, не смогла приехать в этот uh -huh. раз. И мы решили, что нам э, нужно создать одну комьюнити, женский клуб только для женщин, чтобы помогать друг другу и поддерживать, ну не только информативно, но еще устраивать какие-то мероприятия mm -hmm. и ну да, чтобы просто объединить все, то что очень много живет в Берлине русских, там получается, мне кажется, около 10% населения mm -hmm. Берлина mm -hmm. русскоязычные. Yeah. Ну и плюс, у нас делается большой акцент именно на реальное общение, потому что одно дело в интернете, Извините. а да, мы, да. мы действительно делаем акцент на то, чтобы встречаться, встречаться. помогать вживую и так далее. И Действительно, есть большой спрос на это девушкам это нужно, потому что многие знакомят с друг с да, многие находят друзей, находят или друзей помощь, услуги. или услуги. Да, да. Да. Я видел, что вы работу там предлагаете. Да, да. Мы да нам да. пишут, мы у нас просто мы за рекламу не берем ни денег, да. ничего. И нам просто люди присылают, допустим, вот я работаю в компании, тут есть интересная да. вакансия, может быть, девочкам И будет интересно. И мы публикуем, да. да. да. Кстати, мы ссылку на Инстаграм женского клуба в Берлине оставим под видео. Посмотрите, что девочки делают. Ну, а надумаете в Берлин? Ну а также мы уже начали организовывать поездки, наша первая поездка была в Лиссабон и мы планируем как бы на этом не останавливаться и в дальнейшем, а, ну, даже в этом году мы хотим организовать еще парочку поездок Класс. и да. скорее всего тоже в Португалию. У вас есть интересная рубрика, называется «Свободные мужчины», расскажите об этом. Э, но ну, на самом деле в Берлине много не только девушек, но и свободных э, мужчин, свободных мужчин то не только свободные русских девушек. И свободные мужчины. Да, не только много русских девушек, но и много русских, да, не только русских, <свят> немецких мужчин, мужчин, да, свободных мужчин. И эта рубрика направлена на то, что если какой-то молодой человек ищет девушку и просто Республика. хотел бы себя представить. Мы также предоставляем эту возможность, и девушки могут написать, кто заинтересовался. Да, и мы тогда скидываем контакты. Класс. А да. не из Германии, может свободный Можно? мужчина? Можно, конечно. Все желающие. Все желающие могут вам написать? Да, могут нам написать, мы разместим. Но мы не позиционируем себя, как сайт знакомых. Да, да, да, это у нас такие просто. Просто мы это активно не... Э, ну, не, не рекламируем, да, не продвигаем, просто если иллюзии, кто-то к нам обращается, мы это делаем, да. да. просто на самом деле то же самое, что э, как друзья находят друг друга, так да, можно да, да. можно встретить какого-то интересного молодого человека или, может быть, просто друга на будущее. И так. Согласен, клас. Настя, ты ты вышла замуж за немцы? Да. Вот расскажи, какие они немцы, мужья или мужчины. Ну, немцы разные. Но мне кажется, еще очень большая разница между восточными и западными немцами. Потому что, как мы все знаем, Германия была да. разделена на, на две стороны, да? да. И восточные немцы, они просто больше, как мы, как люди из Советского Союза, да. так сказать. Ну и поэтому большой разницы не чувствуешь. Подождите, немцы, которым там 25-30 лет, они вот больше похожи Но на. Ну, мы на... не такие молодые, еще, поэтому. Окей. Okay. 25-35. А, ну, ну, те, ну, конечно, это же все идет из семьи. Если у тебя там вся семья жила в, в Советском Союзе, грубо да. говоря, то и ты сам растешь вот с этим же воспитанием. На самом деле, восточные немцы по юмору, по какому-то менталитету очень-очень похожи на э, советский, бывший Советский Союз. И поэтому э, как-то как проблем вообще нет с общением. Это, кстати, очень интересно в смысле для интеграции, потому что очень просто общаться с восточными. Да, немцами. Да, да. Это прям чувствуется иногда, даже разговариваешь с человеком. Ну и весь может... Берлин он как восточный. Нет, нет он, он, он 50 на 50-летний. 50 50 50. 50. 50. да, да, да. Окей. Да. У вас восточный да. или восточный? Да. Восточный восточный. у тебя парень немец? Да. Окей, то есть вы знаете как как жить да. с немцами. Да. То есть, разницы нет, что русские, что немецкие. Ну, на самом деле, разница, конечно, есть в каких-то моментах. Все равно Германия более свободная страна по менталитету. И действительно чувствуется иногда, что во взаимоотношениях или в каком-то даже общении есть больше свободы и в принципе нет каких-то вот классических ценностей аля жена готовит да. там жена убирается убирает, да а муж смотрит телевизор такого нет а в остальном в принципе очень похоже что касается западных, я общаюсь в кругу друзей в том числе западными немцами в них есть некоторые особенности, например, что они часто бывают очень экономными, у них бывает немного другой специфичный юмор, чем у восточных, например. Восточные попроще в этом смысле, более такой похожий на наш юмор. Затем... они более закрытые, мне кажется. Да. Восточные немцы более открытые. Серьезно. Да, да. Ну и плюс такие вещи, как... Про экономию я сказала, вот пунктуальность это скорее вот. Надо всегда быть 10 минут до встречи. Да, это вот самое ужасное, что может быть, прийти прийти, когда кто приходит э, да, раньше. Нет, когда кто-то приходит раньше, а, а ты ну, для нас, нас завешь да, да, какое-то да, да. день рождения, и тут все пришли такие без 15. А ты еще ты не готов. Еще да. Не в платье. Вот. Это особенность западных немцев? Да. Но... Ну, это, мне кажется, вообще в Германии, на самом okay. деле. Пунктуальность это Пунктуальность есть. Да, пунктуальность есть. Это не плюс небольшой или это больше минус? Ну, на самом деле, плюс, ну, наверное. Ты привыкаешь к этому и, в принципе, уже знаешь, если это время назначено, то оно, оно и будет. В да, Португалии вообще не так. Да, мы заметили. Но еще что могу сказать про, ну, про мужа, да, что, мне кажется, ну, может быть, это, естественно, все зависит только от человека, но, допустим, мне кажется, что больше ценятся твои интересы, ну, мои мои интересы, мои цели, что я хочу сделать. То есть получается, что мы не только теперь как двое, мы семья, и вот мы делаем все теперь только вместе, что я могу также развиваться сама, и делать то, что интересно мне, и что важно а, мне. А в России такого нет? Ну, просмотря что брать, ну, сейчас более-менее современные семьи, да, а такие более классические варианты, то там, естественно, ну, пока не муж то, что лидер, я знаю. Муж и он развивается, да, а жена как бы его поддерживает. Ну да, да. и получается, что даже там в своем э, круге каком-то иногда слышишь, что там... Ну, что-то не разрешает, там я спрошу мужа, могу ли я это сделать, okay. да? Ну, то есть получается одно. Okay. Наши девочки, которые вышли замуж за португальца, mm -hmm. они ну, многие, может быть, даже почти все говорят, что просто абсолютно разные миры. Yeah? Вот абсолютно все по разному ну, Все не похоже, все не так. Мы одни, они а другие, и в общем, ну вот на каком-то стыке вот этих интересов каких-то они держатся. Очень странно, что вы говорите, что ну, вот почти, вот почти как будто дома. Ну это факт. Нет, ну разница, конечно, есть, но она, мне кажется, наверное, не так сильно чувствуется, как с южными национальностями, mm -hmm. я вот скажу так. Да. Потому что, мне кажется, все равно оно бли... немцы немножко ближе к нам. из-за того, что у них не так тепло. Ну и, ну и вообще, если так брать Германию, то, конечно, есть такой аспект, как не только, допустим, пунктуальность или какая-то организованность. В Германии очень важный пункт это организованность, да. то есть на работе, во mm -hmm. всем или там даже в отношениях, классические отношения, да, там, допустим, даже с западными немцами. Мне кажется, если судить по знакомым, то это так, там тоже все организовано, многие вещи запланированы. Мне а нужна надежная работа. Вы а русские они понимают? Ну так. Чуть -чуть. Ну, Нет. Но ну, не мой не... понимает, но делает вид, что не понимает. Я к счастью не понимаю. А как выйти замуж за немцев? Вот как найти себе немца и выйти замуж и уехать жить счастливо? Мне кажется, надо выйти замуж за того, кого вы любишь, а национальность уже не имеет значения. Теория выйти очень легко выйти замуж, потому что на самом деле немцам очень нравится менталитет русских женщин. Очень популярный, да. Почему? Да. да, душевные, более хозяйственные и, мне кажется, А душевные что значит? Ну, можно поговорить? А вот ну, и... поговорить, поддерживают, как-то больше сочувствия, какие-то моменты, мне кажется, проявляют. А немецкие? Ну, немецкие просто, они больше там, у меня свой план, моя жизнь, и я вот иду, иду, иду, окей, ты мой муж, пошли вместе, окей, сейчас ага. я хочу ребенка. Ну, мне кажется, женщин, немецкие женщины, они немножко такие, этот самостоятельные такие, ну самостоятельные немножко феминизм развит и они такие прям этот как сказать брутальные иногда иногда или немецкую кухню нет не немецкую не готовим обычно иногда да пиво или вина вино португальское можете вспомнить самое сложное что было в процессе адаптации на новом месте вот вы приехали ты приехала 8 лет назад или ты носишь пять лет назад вот первый год, что было сложнее всего? Ну, первый год вообще очень сложный. Я переезжала, в принципе, одна, то есть у меня не было вообще никого из знакомых. Mm -hmm. Поэтому э, очень сложно, сложная сложна бюрократия немецкая, потому что в Германии на все есть документ и э, если что-то вовремя не сделаешь, то тебе грозят штрафы и очень страшно от этого. Затем mm все -hmm очень отличается от, российской, от российских реалий. Оформление квартиры, регистрация. телефон, регистрация, все вот это совершенно по-другому устроено. Поэтому в этом смысле ты находишься в постоянном стрессе первый год, потому что ты боишься тратить горячую воду, потому что услышал, что это дорого да, и да, так да. далее. Ну, то есть есть много аспектов, когда ты не знаешь, как оно будет, и ты боишься какого-то счета. И они были. <с into> вот. а затем, конечно, пока еще нет хорошего языка, и у меня так сложилось, что я не, не была в русской комьюнити, и мне пришлось сразу активно изучать немецкий язык. И я понимала, что мне не хватает языка для нормального общения. И чувствовалась такое одиночество. Mm -hmm. Потому что, когда ты, э, ну, нет никаких близких людей, нет друзей, и ты, в принципе, э, пытаешься как-то выжить сам по себе и чувствуешь себя немножко идиотом, потому что не можешь выразить ни свои мысли, ни рассказать о себе по-нормальному. А, Но ну, это проходит, когда, когда язык улучшается, на самом деле. Ну, либо можно выбирать и жить в комьюнити да. Очень многие даже не говорят особо по-немецки, просто живут на, э, с английским, либо со своим языком там, русским, mm -hmm. украинским. Ну, все, ну, конечно, как, как? лучше? конечно, с тоже. Да, да, да, да. если хочешь, хочешь действительно интегрироваться в стране, узнать страну такой, какая она есть, людей. Потому да. что есть много прекрасных немцев, у меня даже есть подруги-немки. Так что да, это с... тоже нет. бывает. Не, ну просто все равно, мне кажется, очень дискомфортно жить в стране, в которой ты ничего не понимаешь. Ну да, да. Ты идешь в магазин, ты не понимаешь, да. ты покупаешь да. лекарства, ты не понимаешь. И это, мне кажется, дополняет такой дополнительный дискомфорт. А когда проходит этот этап? Ну, мне кажется, у всех по-разному. Ну хотя ну, два, два три, пять. год, пять Ну, мне так кажется, год, да. да. Год-полтора. Хотелось вернуться на да. а мне нет. <свят> <свят> ну, иногда, да, были какие-то там кризисные а моменты. А сейчас. Но М -м, сейчас нет. хочется вернуться в Лиссабон. <свят> да. Нет, просто я понимаю, вот недавно была в России, и я понимаю, что у меня менталитет уже настолько изменился, что в принципе сложно вернуться обратно. Что именно поразило, помнишь? Вот приехала, например, многие обращают внимание на поведение в очередях там. Вот ты стоишь на, на посадку э, в очереди, все организовано, mm -hmm. все mm -hmm. по порядку. Прилетаешь, вот как выходят люди, вот начинается mess. Ну, меня поразило больше такое, я попала на какую-то модную вечеринку. Mm -hmm. <laughs> меня поразило, э, я была, я из Краснодара сама, и э, молодежь, конечно, пытается быть очень европейской. Но это как-то выглядит очень странно. И меня действительно это поразило, что много вот такой какой-то наигранной искусственности, что люди пытаются одевать какие-то костюмы и быть кем-то. А в Европе я, наверное, от этого отвыкла. То есть ты такой, какой то есть. И, и, и В принципе, в Германии так, что на тебя вообще никто не смотрит. Всем плевать, что ты делаешь и как ну, да. ты живешь. А в России все-таки это играет очень большую роль. Вот именно что ты покажешь, что ты можешь mm -hmm. представить общество. Именно общество, вот, как... Ну, не именно твоя да, личная да. жизнь, а именно да, твоя да. жизнь, в которой видят другие люди. То есть ты заботишься больше о том, что видят другие люди, да, а не да, о том, что... что подумают другие. Да, да как да, ты да. сам же За что наши любят Германию? Например, Португалию вот наши хвалят там за ну, климат, ну, да. за то, что португальцы, они добрые, отзывчивые, за то, что, за то, что здесь спокойная страна, за то, что... Э Здесь можно вот жить не в информационном каком-то пространстве, а вот ну, как-то натурально жить. Вот, за да. натуральность любят Португалию. За что наши любят Германию? Ну, мне кажется, может быть, за не такие романтические вещи, а больше за стабильность, за Хороший уровень жизни и за то, что ты уверен в завтрашнем дне, что ты не окажешься на улице если что случится, твоя семья не окажется на улице. Мне ну, кажется, это, наверное, основной такой, если сравнивать, допустим. А из Германии эмигрируют куда-то люди? Да. Куда? По Европе, скажем. Ну, по Европе, мне кажется, да. По Европе в Англи... куда? В Испанию? Ну, и... ну, в Англию. Ну, ну, вот, мне кажется, популярно на пенсию уезжать в Испанию, Португалию жить. Ну. А так, по работе в Лондон, мне кажется, был популярный достаточно, Лондон, а Швейцария? Брюссель, Швейцария. Швейцария, кстати, очень популярна у немцев для работы, потому что там очень высокие зарплаты, okay. и ты можешь, и ты камень, можешь да. жить в Германии, ездить в Швейцарию, то же самое, допустим, Люксембург и Брюссель, и Люксембург, особенно популярно, потому что там очень низкий налог на заработную да? э, Нет, mm -hmm. ну, меньше, нет ну, ну, мне кажется, кто-то переезжает, но именно как такое, что живешь в Германии, а работаешь в Люксембурге, нет. В том числе за языка, конечно, например, Швейцария. Ну, практически там тоже немецкий, да, да, да. да, да. Угу. Ну, у меня был к вам вопрос: вот, а если бы не Германия, то какая страна? Но я предполагаю, что это была бы Португалия, да? Да, это факт. Ответ очень Как раз это очень так сложилось хорошо, что мы отметили плюсы Португалии, плюсы Германии, и на самом деле нам не достает вот этой душевности, вот этой какой-то открытости, открытости да. и э, расслабленности, потому Сколько стоит комплексный обед в Берлине? А, ну, если так просто шаверму, то 3,50. Что шаверму? шаурма. Нет, ну я имею в виду первое блюдо там, я не знаю, ну может быть без борща, но в ресторане. Но блюдо, э, там, в среднем суп. ресторане, да? 12-15 да. евро. Да. 15. Ну, это, наверное, 12-15 евро само блюда и плюс напиток, там, смотришь, что Ну, в пить. общем, 20 а, евро ну, 20, нормально. А да. нет такого комплекса, да? То есть, ну, mm -hmm. в Португалии вот 750 в регионах можно пообедать полностью. Будет первое блюдо суп, будет блюдо основное, mm -hmm. будет э, десерт, будет mm -hmm. напиток и будет кофе, вот. Очень это, у, это очень дешево, но ну, mm -hmm. в Лиссабоне там, до 10 евро mm -hmm. будет такой комплексный а, обед. Ну, такой в Германии не очень популярен. Единственное только, когда там где-то рядом, где бизнес-офис или так да, далее, да. как ланч просто. Ну, вот ланч. Ну, окей. Это, ну там обычно одно блюдо в основном. Блюдо ну, там 6-7 евро, да, блюдо где то стоит. да, да. А, да. Но вообще блюдо в Германии очень большое. Да, то есть можно заказать одно и поесть двое. Mm -hmm. Да, да, то есть как бы комплексный обед там <laughs> не нужно. А сколько стоит приезд на автобус? А проезд вообще в Берлине так, что ты покупаешь один проездной билет, и он для всего всех видов транспорта, то есть автобусы, да, и метро, и действует 2 часа, 2 часа. Mm -hmm. да, на любом виде транспорта. Он стоит 2,80, это достаточно дорого, поэтому многие ездят на великах. Ездят да, про... на великах? Многие да. ездят на велосипедах там. Не, ну, либо ты делаешь себе проездной, допустим, у меня проездной на месяц, я плачу 63 евро в месяц, могу ездить сколько хочу, и вечером с 8 вечера, и все выходные я могу взять еще одного человека с собой и ребенка. Класс. И велосипед. Я вот буквально сейчас приехал из Амстердама неделю назад, нет, меньше недели назад. Меня просто вот велосипедная культура поразила. Uh -huh, uh -huh. У вас также? Нет, ну не так не так масштабно, как в Голландии, но тоже очень популярно. Очень да. Класс, это супер. Да. У вас есть велика? нет. нет. Едите, у меня нет. Да, да, Сколько да. стоит литр бензина или дизеля? Не, не пользуетесь? Нет машин? Ну, у нас есть машины, но ну, я не пользуюсь. В Берлине машины менее популярны. Ну, да, Чем? Да. Велосипеды? Ну, то есть, метро, э, транспортная система очень развита, поэтому многие просто ездят и на и много велосипеды. Много вы пьете вино в Германии? Да, да. да, Мы любим вино. Сколько стоит вино? Бутылка вина? О, дешево. Дешево. Да, там, дешево. Начиная да. с евро пятидесяти и заканчивая... Я ну, люблю Германию! евро 50 приезжайте. это совсем такое опасно покупать, я бы не рискнула, но ну, нормально 2 евро, нормально, 2.50, а. 3.50, все, что выше 4 евро, это уже дорогое. То есть все цены, которые вы назвали, они плюс-минус в рамках Португалии? Да, да, да, да. В Германии есть особенность продукты очень дешевые. Очень дешевые продукты да. питания, да. Они занижают как-то цены и получается, что в принципе продукты... в если не брать, даже фрукты, в принципе, стоят да, только, только ну, там Молоко там 50 центов. Да, да. Это, Это цена португальская. Да, да, да. Народ говорит, Португалия дешевая страна, так... Германия в Германия в этом смысле дешево, то есть рестораны чуть подороже, чем здесь, да, именно. а именно продукты закупаться часто по каким-то продуктам, особенно вот косметика, я заметила, что в Германии даже дешевле, чем здесь, вот, допустим, такая... Очень важная э тема. Нет, но я имею в виду косметика из серии, которую там в супермаркете ну, можно да. купить, там мыло или... Ну там, или... может быть, единственное такое, как... Свежее мясо, свежая рыба, может быть, это стоит дороже. Да, да, вот такие вещи. Вот такие Особенно вещи. рыба. Рыба да, или морепродукты. Рыба. Лучше вообще не есть рыбу и морепродукты в Германии. Пить пиво и есть сосиски. сосиски да. Да. Смотреть немецкий фильм. Или какую-нибудь азиатскую. Подписывайтесь на канал Рома и ставьте ему лайк.